Сильнейшие специалисты России и Европы собраны в Центре «Мама. Я смогу» на интенсивных курсах специально для того, чтобы ваш ребенок смог пройти абилитацию максимально эффективно. Программы для детей от грудного возраста до 18 лет. Курсы подразделяются на два направления. Для детей с задержкой физического развития и для детей с необходимостью коррекции поведения и развития речи и интеллекта. Уникальные методики для детей с ДЦП, последствиями родовых травм, гипоксии, органического поражения головного мозга и перинатального поражения нервной системы. Сильнейшие специалисты адаптивной физической культуры. Действительно эффективный логопедический массаж. аквареабилитация с лучшими сертифицированными специалистами. Современные методики мягких воздействий. Фасциальные манипуляции. Остеопатия, метод Фельденграйс, АБМ, микрокинезиотерапия, Бломберг-терапия. Лучшие методики для коррекции поведенческих проблем и развития речевых и интеллектуальных способностей детей с аутизмом, алалией, задержкой речевого и психического развития, ментальными нарушениями. Современная логопедия на запуск речи, постановку и коррекцию звуков. Сенсорная интеграция и занятия на проприоцептивную систему. Метод прикладного анализа поведения – ABA-терапия. Работа с детскими психологами и специальными коррекционными педагогами. Необходимые буквально всем детям с ОВЗ занятия на развитие мелкой моторики, методики монте музыкальная терапия, арт-терапия, танцевальные занятия. Наши центры расположены в Ставрополе, Владикавказе и Кисловодске. Курсы сформированы специально так, чтобы, приезжая к нам на абилитацию из других городов России, ваш ребенок мог получить полный комплекс сразу,